Друзья, здравствуйте! Здравствуйте! Друзья, подписчики, гости и неравнодушные к моему творчеству, к авторским стихам и песням нашего канала. Ну, сегодня, как обычно, я в другой форме исполнения, как вы видите. Вот. Итак, что хочу сказать всем. Всем прекрасного дня. Итак, поехали. Как всегда, новые песни вам, друзья. Поехали. Посмотри на мир, с другой стороны, он совсем другой, не такой. не другой абсолютно живет без войны, Виден добрым, как прочим иной. Попытаться понять, что хорошего есть, Что осталось об людях сейчас.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 Бог и смерт, посмотри на мир ты вокруг, посмотри ты на мир, посмотри на мир ты вокруг, посмотри ты на мир, может чаще смотреть, встал на это все ты. И судьбою смирилась душа Голос чей-то знаком Окликнет а пути Путь поверен и жизнь хороша Прикоснешься к наивному пение птицы вон ручья Будь-то он тебе рад И не надо избыток Ненужных страниц, всех излишеств и много наград. Посмотри на мир с другой стороны, Как величие губит людей народ. До сих пор где-то тонут в морях корабли, Где-то вновь затонул пароход.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 Посмотри на мир ты вокруг, Посмотри ты на мир Посмотри на мир тот с другой стороны, Каждый день не считая года, Кто живет в добром здравии, в вечной любви.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 придет, и поверишь тогда По-другому мир будет в душе И не будешь жалеть ты о том иногда Что родился счастливой в счастливой стране Посмотри ты на мир вокруг Посмотри ты на мир. Посмотри на мир ты вокруг. Посмотри ты на мир. Посмотри на мир ты вокруг. Посмотри ты на мир. Песни исполнил. Спасибо, мои хорошие. До скорых встреч. Пока, пока, пока, пока, пока. С уважением к вам, Алексей Доктор Нев. Пока, пока.